Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами за я, мы Серые Кролики. Вот уже процесс инкубации второй партии завершен. Здесь, как вы видите, различные цыплята. Вроде бы есть даже, как вы видите, можете наблюдать, голошейка. Отдельное по породам мы, честно, не покупали яйцо. Как получилось, так и получилось. По инкубации расскажу отдельно. Вывод получился у нас процентов всего лишь. По какой причине я точно сейчас вам сказать не могу. Проконсультируюсь с опытным птицеводом. Объясню всю ситуацию, покажу ему фотографии. Ну и надеюсь, он мне расскажет, в чем моя была вида. Вот такой у нас брудер самодельный получился. Он метр 20 м в длину, 60 сантиметров в ширину. Лампочка, водичка. Пока без интересного но витаминки добавили, ну и пшено с яйцом. Вот наш инкубатор Юлька уже подготовила, вымыла, продезинфицировала, э, наши трем протерла. говорю, <coughs> может лучше спирт? Говорит нет, на, на, на шатырь. Э, все подготовила. За время инкубации видите вот такой вот небольшой у нас отлет получился. Я не знаю как, но ну, это греющие панели, а эти были покрашены. Ну вот это у нас 42 дня, ну 46 дней всего у нас проходила инкубация. Одна у нас панелька хорошенькая, вторая, видите, ну, это от влажности, скорее всего. Сегодня на воскресенье, скорее всего завтра будем закладывать новую партию для мати. Ну и там еще один человечек с нашим населенным пункта попросил заложить яйца. Так что все увидите, друзья. Подкосили мы здесь вот а, с огорода, можно сказать, там, где мы посадили вот эти сосны, а, клены, березки, кусты. Юлька тут все бегает, контролирует меня. Ну, чтобы в менее был порядок. Вот этот дом наш. Это да, а, боковая сторона с а, огородов. Ну, если кто будет рядом ехать, то должны вы меня узнать. Сейчас зайдем посмотрим. Юлька пошли расскажешь, что мы тут посадили на этих рядках страшных гробиках так ну здесь мы уже говорили здесь мы тоже говорили что здесь сегодня уже все делать сегодня горох, горох. посадка и наверное все и немножко кукурузки кукурузка да. а кукурузку я сам кстати ее посадил. так укрывать нужно твой этот как, а? на рассаду посадила капусту только -то укрыть наш крольчатник дорогой стоит стоит стоит все не могу никак видео снять по поводу того что а, плюс -минус и минусы и что я делал по-другому Там вот унитаз стоит юльке ору давай посадим в унитаз клумбу с унитаза но она все как-то не хочет надо клумбу короче, сделать где-нибудь вот здесь где-нибудь вот здесь. А здесь я фрезой еще прошелся сегодня, будем дальше делать короба и закладывать наши эти а, грядки. Там сегодня а, в конце нашего сада ширина сколько у нас тут 12-13 метров длина 56 это картофель, бульба а еще метров 50 то есть у нас длина больше 100 метров здесь вот до заборного. там еще метров 50 и шириной 12 метров будут горбузы ну и там я немножко разработал пойдемте покажу ну тут я, друзья, ездил на мотоблоге поэтому дорога такая видна с левой стороны вы можете наблюдать наши зерновые ну а сейчас покажу кусочек видите как дорога кривит, кривляет, а по той причине кривляет она не за того что механизаторы э, криворукие, руки э, или я, например, на мотоблоке. А вот здесь вот здесь канализационный люк. И в связи с тем, чтобы земельочка вот здесь не пустовала вручную сеяться здесь было неудобно <клёх> зерно для да комбайн потом крутится поэтому мы вот здесь вот такой кусочек разработали. А как вот здесь вот люк у нас канализационный Ну идет канализация в домах Или вода холодная Я не знаю, короче, друзья Ну я вот такой взял, разработал себе земелечки еще Ну, может, это незаконно Посадим мы еще здесь что-нибудь Гарбузики Думал посадить кукурузку но ну, в одной пачке кукурузки только 10 семянок Поэтому мне сюда понадобится блин, 100 пачек семян Да, поэтому посадим лучше гарбузики. И вот как вы можете наблюдать, вот дальше по забору Это все тоже мои зерна прерастут Ну, наши Так, все пойдем во двор, а то ветер такой, что меня не слышно Ну, там наш дом ранит Ну, я думаю, люди будут ну, обсуждать у меня, ну, или осуждать Обсуждать можно, осуждать, не надо вот так ну, чтобы земля не пустовала, не гуляла. Все, идем в крыльчатный. Там у нас кое-кто окролился. Ну, коль мы уже тут, в Зайдем к сынкам. Мы же тут все подохли уже. Не, хамают. Хамают. Остатки нашего зерна. А колобки такие довольные, такие рыжики. Здесь, как это говорится, НЗН, на случай атомной войны соломка. О, хрундили довольные, хрундики. Поледите, какие да? вот такие у колобок, пошел сюда Вот такие здесь, свинки и колобок Вот так, друзья Так что все живы-здоровы, Идем к кроличатник Ты с кем здороваешься? С кроликами а, посмотри, а он, бегает. он бегает уже на Что, идем смотреть, идем ловить. ловить Тихо, тихо, тихо, друзья тихо. Посмотрите, сидит, блин Ну что, заяц Заяц ходи-ка сюда заяц, сюда ушастая, с кадабазами. Я тоже словил. А Это откуда? Это от. Это вот. Отсюда, да? да. Вперед. Прохожи. Вперед. Они сюда бегут Тише. Мельче. Там еще никого. Здесь есть. Здесь никого. Два Здесь штуки. кто то есть. Там Идем тоже дальше. два штуки. Подумайте. Там у нас. Вот такие вот там колобки. Мама, мама тут, колобки там. там. Это нас лучки сейчас посадили. Вот это тут такая вот девочка. Ой. Здесь вот такие вот. Тут тоже мать. Там и дети там. Мать. Тут Дети уже есть? А, нет. Она еще не рожала. А, это еще не мать. Но. Это родила. Мать, мать так, стоп. Тут прикрыто, курчок. все закрыто. Они тоже бегут, просто я их закрываю. Так, вот там детки у нас тоже есть, да? Да. Да, что ты шепчешь если я не вижу а мы сверху сделаем вот а, валяется жизнь радуется ну нас сегодня не это интересует здесь вот закрытый здесь вот так здесь вот. рыжика мы продали пятнистов продали так держи Юлька. так тише тише мать Отходим. Ну, не зря, вот эту породу кроликов Называли баран. Тупое создание. У нас произошел окрол, между прочим, случали ее серебром. Посмотрите, как прогрыз Дурик. Отойди, дурик отсюда. Смузите. Еще раз поймал. Да, третий. Смотрим. Открываем. Открываем. Открываем. Вот такие вот. Два крупных, два светлых, два темных. Четыре штуки. Ну, баранжа. Ну, где 16? Где 18? Нету. 16-18. Молодая. Уже второй раз. Уже и год, наверное, блин. Она все молодая и молодая. Ну, слава богу, хоть что-то у нас появилось. Надеемся. Между прочим, всех в прошлый раз раз продали. Так что не самый плохой результат. Шесть штук по 20 рублей. Ну вот, друзья. Говорю, как есть. Не скрываю. Морда волосатая. Вот такая ситуация у нас по кроликам. не жив-здоров. Слава да. Богу, вода И есть. Комбикор мне покупал. Все заняты. То на работе дурдом, то это дурдом. дурдом. Надо сейчас брать ну, деинфекцию делать. Деинфекцию делать. Ну, ну Работай, блин, дурдом. Так, а утка там не слезла, Юлька? Не, сидит. Сидит? Ой. Ты что себе это? Мужика нашла, а? Он спокойный какой-то такой. Но хороший. Мужика. На руки сам чуть ли не запрыгнул. Да, правда. да. да. Иди, а. Что, блохи берут, а? Блохи? Там тише, тише, схуднило, тише. выражение лица, она так что ты влюбилась в него, я просто. Все, идем кудочки сходим еще по, там посмотрим. Ну а так здесь более-менее. Вот я только еще с работы приехал. Да. Я тут все закрываем пускай там нюхает. Ага, видите дано кормить наверное или. Понюхает. и еще блин. все закрываем пошли на улицу ну пускай исправляется, она у нас девочку взрослых справится и без нас ветер на улице сумасшедший честно уже извините так скорости сделаем обзорчик Утки ходят Цесара. Хоть когда-то тренды получил Потому что что? А что у него там нечто с крылом? Сейчас посмотрим, друзья Что-то у него с крылом Ходи, цыпа, сюда Ходи, тише, тише тише, тише. Видите, что-то с крылом Будем сейчас ловить, смотреть, что случилось Ой, так бегает, так бегает. Утка Ну, это сидит жизнь радуется ну, на этой позитивной ноте мы будем с вами прощаться, но только до завтра. Всем пока, друзья. Всем счастья, здоровья и благополучия. Мирное небо над головой. Подписывайтесь. Вам мелочей, а нам приятно. Всем пока.